Всем привет, вы на канале Аниме-кун, озвучиваю я Шерма и это топ-11 аниме похожих на милый во Франксе. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора и места данного топа не имеет значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. И да, заранее извиняюсь за озвучку, я болею. Связанные События происходят в японском городе Самагори, чье население с годами стало значительно сокращаться. Кацуши Рогата, школьник, он отличается от окружающих тем, что абсолютно равнодушен к тому, что с ним происходит. И именно ему выпадает быть Кизнайвером. Это участники системы Кизуна, связь, которая призвана объединить людей. В том случае, если один Кизнайвер ранен, система делит и передает его боль среди других участников. В рамках системы несколько человек объединены такой связью. Это социальная адаптация отделенных людей с различными характерами. Цель системы – поддержание мира в обществе. Что будет делать каждый, если от его поступков зависит судьба других? Быть связанным с кем-то, кого совсем не знаешь? Или быть открытым для чужой боли и делиться своей? Что это? Испытание или награда? Доблесть рыцаря-неудачника Есть некий мир, в котором человеческая душа способна превратиться в магическое оружие. Но не все так называемые магии рыцари способны перевернуть этакий трюк. Так и студент Ики Кураганы обучается мастерству рыцарей магии. Но, к сожалению, Ики по-крупному не везет в учебе, потому ему и дали прозвище «рыцарь-неудачник». Ко всему этому паренек был вынужден остаться на второй год. В это время появляется новый руководитель учебного заведения, который вводит необычное правило. Оно гласит, что рыцари, чьи способности находятся на одном уровне, должны проживать вместе. Гурен Лаган более тысячи лет люди живут в пещерах под землей, постоянно опасаясь землетрясений и обвалов. Они постоянно бурят и таким образом живут. Симон, один из лучших бурильщиков, и его неординарный друг Камина жили в такой пещерной деревне. Камина был убежден, что существует другой, намного лучший мир, и этот мир находится наверху. Но его надежды пока оставались без ответа. Однажды Симон находит ключи небольшого робота. На следующий день после землетрясения потолок пещеры обрушился. Так начались удивительные приключения Камины и Симона в мире под открытым небом. Код Квалидеи Человечество уже несколько десятков лет сражается с таинственными противниками, нападавшие на них. Вымирание человечества не за горами, и чтобы все не исчезло, несколько детей погружают в креосон. Через некоторое время, проснувшись от глубокого сна, дети понимают, что они стали обладателями суперсил. Они встают на защиту трех городов – Токио, Канагава и Тибы. На стороне Токио сражается Ития Сузаку, управляющий силой притяжения, и Канария Утару, использующая свой голос. В Тибу едут Тигуса, брат и его родная сестра со способностями, делающими их идеальными стрелками. На страже Канагавы Майхиме Танкава, владелец катаны и непомерной физической силы. А вместе с ней скромная Хатару Ринда с бластером наперевес, читающая противника как книгу. МЗ «Черная сталь». Недалекое будущее. На земле из ниоткуда появилась темная земля. Чума, что медленно расползается во всех направлениях. Люди, что попадают на ее территорию, погибают и пополняют ряды противника, которые ассимилируются кристаллоподобным металлом и становятся перерожденными. Мало того, эту темную землю защищают ее стражи-мертвецы, огромные черные мехи. И говорят, что если услышишь песнь мертвеца, умрешь в течение 9 дней загадочной смертью. Именно со всей этой заразой и будет бороться свежеиспеченный отряд юных гениев в своих областях. 6 место. Гридман Юта Хибики просыпается с амнезией и обретает способность видеть то, что скрыто от других. Позже он обнаруживает гиперагента Гридмана в компьютере его подруги Рики Токарады. Последний заявляет, что у школьника есть некая миссия, и тот отправляется выяснить, в чем же она заключается и заодно, с чего это вдруг у него амнезия. Пятое место. «Полное затмение. Черные метки». 1983 год. Люди уже много лет ведут кровопролитную войну против орд безжалостных пришельцев под названием Бета. Несмотря на яростное сопротивление земных армий, силы были слишком неравны. Танки, артиллерия, авиация и даже ядерное оружие не могли эффективно бороться с пришельцами. Единственной надеждой человечества стали тактические наземные истребители новые боевые машины, способные перемещаться как по воздуху, так и по земле. Истребительные подразделения, укомплектованные и Самыми умелыми и бесстрашными пилотами стали главной ударной силой в войне с пришельцами. И одно из них — 666-я эскадрилья Национальной Народной Армии ГДР. Черные метки. Четвертое место. Эльфийская песнь. Диклониус. Мутант внешне очень похож на человека, но имеющий одно очень существенное отличие — маленькие рожки на голове. Они обладают мощными телекинетическими способностями и, несмотря на свою разрушительную силу, возможно, являются следующим этапом эволюции человечества. Опасаясь их невиданной мощи, люди научились держать их в заперти на секретных исследовательских базах. Однако в результате несчастного случая из-под стражи сбегает девушка Диклониус, убивая всех на своем пути, но во время этого побега получает пулю в голову и теряет память. Третье место. «Гаргантия на зеленой планете». История начинается в далеком будущем, в глубоком космосе, опаленном жестоким сражением. Галактический Альянс ведет войну против существ расы Хидеас. Во время боя молодой лейтенант Леда и его гуманоидное мобильное оружие Чембр попадает в искажение пространства и времени. Пробудившись, Леда понимает, что прибыл на Землю, планету дальней границы фронта Альянса. На этой планете, поверхность которой практически полностью покрыта океаном, люди живут на гигантских волатилиях, дрейфуя в поисках древних реликвий, поднимаемых со дна. Леда оказывается на одном из таких плавучих городов под названием Гаргань второе место пожиратель богов 2071 год а существа уничтожившие полмира чтобы им противостоять в японии была образована некая организация называемая фенрир сотрудники которой называют себя пожирателями богов а еще они владеют божественным оружием состоящим из клеток рогами удастся ли им спасти свой мир первое место убей или умри Действие аниме происходит в Академии Истины, которой владеет семья Кирюн. У этой семьи также есть секрет боевых волокон. Добавляя эти волокна в обычную школьную форму, носящие ее становится сильнее и быстрее, превращаясь в серьезного бойца. Такая форма называется однозвездной. Двухзвездную, более мощную, носят лидеры спортивных клубов. Трехзвездную, четверо членов совета. Все они подчиняются. Сацуки Кирюин, богиня школы. Ну а всем спасибо за просмотр данного топа, подписывайтесь на канал Аниме Кун, ставьте лайк и пишите свои топовые комментарии, ну а с вами был я, Эдмен и Шерма, и запомните, мы всегда с вами, всем бай!